Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим про июль и что он принесет овнам. Главным астрологическим событием месяца является романтическое, я бы даже назвала такое страстное соединение Венеры и Марса. Ну и для многих из вас этот месяц будет посвящен любви, сексуальности, креативности и творчеству. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 3 июля э, создается напряженное положение по планет между Марсом и Ураном. Ну, у вас это будет происходить э, в секторе развлечений и секторе денег. Уран в секторе денег, вы знаете, очень такая интересная тема. Э, у некоторых из вас э, может произойти как бы переоценка ценностей. И может произойти сдвиг в сторону менее материалистического, что ли, образа жизни. Также могут произойти изменения в том, как, как вы зарабатываете деньги. Уран у нас отвечает за технологии, науку, компьютеры. Может быть, это станет вашим источником дохода, то есть криптовалюта может быть какая-то. Или вы работаете вот именно в интернете, как-то зарабатываете деньги. Или вы решите работать только на себя, станете, например, фрилансером. Вообще, уран, надо быть осторожным, он может подталкивать на рискованные финансовые операции, и вы можете заработать хорошие деньги очень быстро и также быстро их потерять. Ну, давайте посмотрим, какое же это отношение все имеет к пятому дому, то есть сектору развлечений, отдыха и друзей. Ну, в первую очередь это зависть, зависть друзей к вашей новой свободе или вашей возможности зарабатывать деньги. Либо вы э, так погрузились в свою вот финансовую ситуацию, что забросили все остальные стороны вашей жизни. То есть нет никакого отдыха, ни друзей, нет времени на личную жизнь. Ну, по пятому сектору у нас еще проходят дети, и тут тоже может быть конфликт из-за денег. Или вы забросили детей в погоне за заработками. Наше следующее событие 10 июля. Новолуния. Новолуния в вашем четвертом доме гороскопа. В секторе дома, семьи, родителей и наших корней. Ну и еще это сектор недвижимости. Ну а так как новолуние это что-то новое в нашей жизни, кто-то из вас переедет. Переедет в новое жилье, купит новую квартиру или дом. А кто-то просто обновит, освежит свое жилье, то есть какой-то небольшой ремонт, э, освежить просто, вот э, предметы интерьера могут быть новые, какая-то новая мебель. Вообще, э, в этот период очень хорошо избавляться от ненужных вещей, то есть, например, избавляться от захламленности в вашем доме. Ну, а у кого-то может появиться новый член семьи, то есть рождение ребенка или беременность для кого-то. 11 июля Меркурий. Меркурий меняет знак и тоже входит в ваш четвертый дом гороскопа, сектор дома, семьи. Ну и кому-то принесет переговоры, переговоры о купле-продаже жилья. Очень хорошо в это время договариваться, то есть торговаться о цене при сделках с недвижимостью. А еще если в доме были конфликты, то Меркурий может помочь договориться и достичь взаимопонимания между членами семьи. Вы можете обсуждать что-то, что-то с вашими родителями, может быть, или будете часто ездить к ним, навещать их, или вопросы, с роди... связанные с вашими родителями, могут выйти на, как бы, занять главное место. Вопросы наследства также могут быть актуальны. Следующее событие у нас 13 июля. Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем пятом доме гороскопа. А это у нас сектор влюбленности. Ну вот у Овнов тут настоящее романтическое соединение планет. Венера представляет женщину, а Марс – мужчину. Ну что ж, встреча мужчины и женщины. Причем по пятому сектору – это влюбленность, сексуальность. Но помните, это еще не серьезные отношения. Влюбленность. Но кто сказал, что они не могут перерасти в серьезные вы знаете, этим периодом влюбленности тоже надо насладиться всему свое время. Вы знаете, могут быть какие-то романтические поездки на выходные, то есть не дальние страны, а вот где-то тут вот на выходные, совместное развлечение. Вы можете представить друг друга своим друзьям, то есть вы своим друзьям, он вас, вас к своим друзьям будет представлять, вы вместе будете проводить какой-то досуг совместный. 18 июля Лилит, или, как ее еще называют, черная луна, войдет в ваш третий дом гороскопа. А это у нас сектор коммуникации, обучения и сектор близких родственников. Ну что ж, Лилит – искусительница, и вас могут искушать какой-то информацией. То есть, знаете, как нам, когда нам пытаются продать что-то, то есть дают всяк, столько всякой, как будто бы нужной Подтверждение врачей, то-то, вот этот какой-то аппарат вам так нужен, и то, и это, и мы вроде как бы соблазняемся, а потом окажется, что это какая-то афера. Вот держите ушки на макушке. Лилит в этом секторе может вызвать всплеск сплетен о вас, или вы окажетесь втянутыми в какие-то сплетни о других. Может быть ложь, предательство нечестность со стороны окружающих или близких родственников. И будьте очень осторожны при сделках. То есть, если вы подписываете какие-то документы, контракты, то тоже внимательно-внимательно, что вы подписываете. 21 июля, Венера. Венера меняет знак и входит в ваш шестой дом гороскопа. А это сектор работы. Венера символизирует деньги. То есть кто-то может получить, например, прибавку к зарплате. Кто-то выполнит какую-то работу или заказ, и вы, вы, вы получите свою оплату за это. Могут быть очень хорошие отношения с коллегами по работе или с вашим начальством. Вообще, особенно хороша эта позиция Венеры для всех тех, кто работает в сфере красоты, то есть то, за что отвечает Венера. Красота, искусство, косметология, дизайн какой-то, архитектура. У вас может быть какой-то даже успех, все будет получаться. А шестой сектор – это еще и здоровье, и Венера может принести хорошее самочувствие. Кто-то из вас может заняться собой, заняться своей внешностью. Кто-то поменяет диету и перейдет, например, на здоровое питание. У кого-то с легкостью пройдут какие-то пластические операции или какие-то косметологические процедуры. А еще Венера может принести любовный роман, и в вашем случае вы можете встретить свою любовь на, на работе. 22 июля солнце меняет знак, и входит знак зодиака лев. Солнце управляет этим знаком, ему тут очень комфортно. Это ваш пятый дом гороскопа. Ну и романтическая история продолжается. Влюбленность. Фан. Развлечения, отдых, отдых с друзьями или отдых с любимыми или любимой, поездки куда-то, где тепло, может быть, замечательные отношения с детьми, отдых с детьми, может быть, кому-то солнце в этом секторе может принести рождение детей, беременность, или если у вас вот еще нет детей... 24 июля состоится полнолуние в вашем 11 секторе, в 11 доме гороскопа. А это у нас сектор друзей по интересам, это группы и партии, которым мы принадлежим. Полнолуние обычно завершение какого-то цикла. То есть вы, может быть, выйдете из партии, с какой-то, может быть, политической партии, перестанете ходить в какую-то группа по интересам, или перестанете заниматься спортом в какой-то секции, и вообще может быть какая-то, знаете, ревизия, я бы так назвала, ревизия своим друзьям. То есть вместо шумной группы друзей вы как бы оставите себе только каких-то пару надежных и верных, с которыми вы будете проводить время. Материальные ценности могут отойти на какой-то второй план, а вот дружба, друзья, единомышленники, наоборот, выйдут на первый план для вас. 28 июля Юпитер. Юпитер тоже входит в ваш 11-й дом гороскопа. Сектор друзей по интересам. Это группы и партии, которые которым мы принадлежим. Юпитер у нас в ретроградной фазе. И если в прямом движении он приносит много позитива. Знаете, его даже называют ангел-хранитель. То во время ретроградности он, вы знаете, как будто повторяет то, о чем мы говорили ранее с вами, может привести к, вот, к переоценке ценностей. То есть избавление от ненужных людей, фокус на тех, с кем нам интересно, тех, кому мы доверяем, тех, кто разделяют наши взгляды. Ну, а еще по этому сектору проходят наши надежды, мечты, желания. Но тут тоже может что-то измениться, то есть... Если вы к чему-то стремились прежде, то теперь это уже не так важно для вас. Но у вас могут появиться новые мечты, новые желания какие-то. 29 июля планета Марс меняет знак и входит в знак Зодиака Деву. А это ваш шестой сектор гороскопа, сектор работы и здоровья. Ну что ж, Марс – планета энергичная, и вы вложите всю эту энергию в вашу работу – Какая-то высокая активность, может быть, у вас в этой области, какие-то новые проекты, может быть, может начинание. Может быть, вам придется что-то выбивать, чего-то добиваться вот, в плане работы. В плане здоровья, вот тут надо быть осторожными, Марс символизирует травмы, и у вас может быть какая-то травма на работе. Марс – это еще символ нож, ножа, операции. Но помните, что у вас в этом же секторе Венера. Венера вас поддержит. И те, кому предстоят операции, то все просто пройдет на ура для вас. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем замечательного июля. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.